Доброго времени с вами Сергей. И сегодня мы с Мишевышнем здоровьем. Мы находимся в городе Пикалево. Пропас здоровья начинается от здоровья на водоканал. Проходит просто зле. У нас за стеной находится небольшой разбит реки Редаль. И сейчас мы пойдем по этой тропинке по вот. пропевне так называемой здоровья. У нас в городе находится множество родничков, и вот один пробил прям в заброшенном погребе. Смотрите, он вытекает и идет на тропинку. Вот здесь, посмотрите, находится еще один роддик, он благоустроенный. Благоустройство это еще с объемом Советского Союза сделано. Вот так. Вот мы подходим к третьему радику, и он у нас самый мощный роднику. Наша тропа продолжается пока на спуск. На спуск это хорошо, когда идешь в изначальном направлении. Обратно придется пухтеть. Да, довольно скользко. здесь вот вниз родник стекает и вот так вот он с шумом вниз уходит тропы здоровья два захода. На один можно зайти, где мы прошли, а на второй можно зайти с Ивановской горки напротив бассейна. Вот она вот здесь уходит. Речка Редаль начинается, обратите внимание, вот из множества вот таких вот ключевых она Это не самарик, а редаль. Здесь сделана купель. Пойдемте дальше. Река Редаль. Здесь Редаль время. Такой мостик своеобразный. Рикаридаль. Она мелкая, быстрая и очень холодная, потому что идет из ключей. Набирается крестка. И здесь вводится парель. Теперь пропас здоровья будет у нас вот так вот подниматься в гору. Будет такая, обратите внимание, равномерная нагрузка, спуск и подъем. И сейчас мы пойдем вот туда. Из деревьев, в начале вот, тропы на подъем, которая идет после реки, преобладает все ольховая заросль. Я общался с человеком, который работал в строймонтаж управления и видел план развития вот этой стороны Редани. Здесь должен быть, по идее, микрорайон. Вероятнее, предположительно, тут когда-то произведена была вырубка, поэтому отсутствуют хвойные деревья. Скорее всего, здесь подготавливали уже для строительства микрорайона. Но благодаря товарищу Горбачеву, или не товарищу, все это дело накрылось медным тазиком. Здравствуйте. здравствуйте а вот здесь есть такие постройки это что-то типа самодельных дач они здесь присутствуют он на заднем плане тоже видно Вот еще один ручеек мы переходим, который также впадает в редань и придает этой речке силу. А сейчас мы подошли к одному из родников. Есть возможность посмотреть. Как начинается рядань? Вот с таких вот рынячков Ключа, откровенно говоря, не видно Откуда-то из-под берега вытекает вода У нас еще продолжается движение вверх Синички на протяжении всего маршрута очень много установлено кормушек закончился подъем в гору, и теперь мы идем по плоскости. А вот здесь еще наряды остались с нового года. одна кормушечка а вот здесь его нагнула образовалась своеобразная арка лес у нас уже переходит смешанный постепенно сзади мы слышим как миша шлепает А у меня подошва так не шумит, я кстати классически оделся. Какой-то даже указатель, когда-то он что-то указывал, сейчас осталась только железка от него. снова наряженная елочка и здесь находится первое место стоянки где можно посидеть и отдохнуть а в случае нехватки сил развернуться и идти домой мы идем дальше Здравствуйте. Здравствуйте. В действительности тропа здоровья пользуется популярностью. И здесь в городе очень развита скандинавская ходьба. Очень много пожилых людей ходит по этой тропиночке. Ну и просто приятно погулять по лесу. А так как в городе отсутствует парк, парковая зона, можно считать это заменяющая часть парковой зоны. Здесь тропа здоровья раздваивается. Два разных маршрута. Налево, куда Миша пошел, этот маршрут покороче. Направо маршрут будет подлиннее. Он там тоже будет раздваиваться, но потом соединяться. Маршрут этот выведет до конца. Он пересечет лыжную трассу. И можно выйти на дорогу трасса Вологда Новая Ладога. Но мы сейчас идем, решили посовещаться налево. Кстати, не попадается нигде ни следа ни зайца, ни следа ни лисицы, никаких следов вообще зверей не попадается. Почему не знаю. Вроде кормовая база для зайца присутствует, да и последние малоснежной зимы позволяют также ему здесь питаться даже вот если навести фокус, пожалуйста, торчит черника. Основная кормовая база зайца является это молодой осинник. Но так как нету кормовой базы для зайца Отсутствует леса, так как заяц является кормовой базой для лисицы. Еще одна наряженная новогодняя елочка. А вот почему отсутствует белок здесь, для меня это загадка, потому что множество кормушек, множество кормушек, которые сыплют семечки, пшено и отсутствуют белки, вот это будет загадка. Здесь мы переходим в хойный лес. как далеко убежал. А вот, кстати, конечная остановка. И посмотрите, какой там большой лагерь разбит. Люди отдыхают. Опа. Давайте не будем мешать отдыхать. Подключим пока камеру. А давайте пройдем по длинному маршруту. Да. Мальчик, да? Мальчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь вот тропинка делает развилку прямо и налево. А прямая дорога потом примкнет к этой дороге что налево. Пойдем лишь налево. Здесь такой молоденькая заросль. Видно, что когда-то была делянка. Лес выпилен. Мы дошли еще до одного места стоянки. Вот там вот находится. Там можно тоже посидеть и отдохнуть. Но мы будем продолжать путь дальше до да, последней. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вас пропустим. А вот я говорил, которая тропинка возвращается сюда. Вот это было прямо. Вот она здесь выходит на основную опять дорогу. Здесь такой своеобразный мостик, заболоченный участок. И у кого-то даже сделаны были перила. А здесь вот находится еще один рычаек. Ну, его снегом замело. Тоже водичка звучит по камушкам идет. Пойдем дальше. Дальше вот дорога выйдет, идет тропинка на трассу Нового, новая, на новая ладока Волога. Ну у нас закончится вот здесь сегодня маршрут. Так, вот у нас сегодня закончился маршрут по тропе здоровья. Он, судя по фитнес-браслету, занял у нас 3 километра в одну сторону. И сейчас мы будем двигаться домой. На этом мы видеоролик заканчиваем. С вами Сергей. был Сергей. И Машин, Сергей. До Всем свидания. Пока.